Здравствуйте, с вами Петров Александр и канал Сады Вселенной. Сегодня мы поговорим о двух вредителях ели, которые э, не очень опасны, но неприятные для этого растения. Это елово-лиственничный хермес и еловый пилильщик. Для начала о еловом пилильщике. Это насекомые, э, напоминающие крылатого муравья. Перепончатокрылые насекомые, действительно родственник муравьев, пчел, ос. Его личинки ложногусеница. Ну, то есть они напоминают настоящую гусеницу. Но настоящие гусеницы – это личинки бабочек, чешуекрылых. А здесь ложногусеница. Но ну, можно ее назвать и гусеница. Размером она с хвоинку, цветом хвоинки, салатово зелененькая Поэтому на побеге она незаметна. Вредить начинает, вылупившись из яйца, начинает объедать свежую хвою в середине, конце мая, по погоде. Если жарко, то пораньше, если прохладно, то попозже. И вот так вот полностью объедает кончики побегов. Получается, что ель по периферии, по краям лысеет. Вот, собственно, вот у нас очень часто образуются вот такие коричневые недоеденные иголочки и оголенные побеги. И когда таких вот приростов коричневых и оголёдных много, возникает общее впечатление, что елка вот порыжела или покоричневела по кончикам, и э, люди начинают бить тревогу, как одна мне хозяйка участка сказала, а у меня, наверное, там караед. Нет, это не караед, это еловый пилильщик. ничего опасного, хоть и неприятно, теряется декоративность, теряется э, охвоенность кроны, и торчат вот эти покоричневевшие кончики приростов На самом деле почки на них живы И в следующем году из этих почек пойдут новые приросты и если вы не прозеваете, а здесь очень важные сроки обработку лучше проводить в середине-конце мая Именно в этот момент гусеничка, ложно гусеница елового пилищика Совершенно беззащитна Уже в июне где-нибудь там в второй декаде июня она окуклится, а затем превратится во взрослые насекомые, вредить уже не будет. А вот в середине, в конце мая будет вредить в этот момент любым препаратом. Можно фитоверм, который я использую, и те, кто смотрят канал Сады Вселенной, знают про этот препарат. Фитоверм биогенный препарат, безопасный для людей и для домашних животных, для птиц, при этом смертельный для насекомых. Вот обработать в середине-конце мая фитоверм 5 мл на литр будет хорошо. Но на нем свет клином не сошелся, елки несъедобные растения для нас с вами, поэтому можно и химическими препаратами Актора, Танрек, Конфидор, Актелик, Фуфанон. Децис, Интавир и прочие, Искра И все любым препаратом Этот еловый пилильщик уничтожается В принципе, одной обработки в середине конце мая хватает Если у вас в прошлом году оголялись приросты В следующем году есть смысл В середине, в конце мая Обработать по инструкции еле От елового пилильщика И второй вредитель, который называется Елово-лиственничный хернес Обратите внимание, вот на эти выросты Напоминающие такие Шишечки, колючие шишечки. На самом деле это разросшиеся почки. Внутри сидит тля. И если такую почку разрезать, будет очень интересно посмотреть, что там внутри. Мы сейчас, конечно, эту тлю уже не увидим, но эта тля там присутствовала. Сейчас она перешла уже. На другие растения. Дело в том, что еловый листыничный хермес живет на лиственнице в виде белого налета. Белый такой пушистый налет, как снежинки, как белые пушинки. Если его раздавить, там будет темненькая тля. Пушок в данном случае для хермеса служит защитой от хищников, которые могли бы его съесть. В этом опушении он находится в безопасности. А на еле он живет внутри почек, внедряется. Это Еловая тля в почку. Почка под действием выделения насекомого разрастается, превращается в вот такую шишку. Ну и в дальнейшем вот эта шишка так и остается. Вот можно увидеть здесь шишки прошлых лет. Ну, вот эта шишка образовалась в прошлом году. Тля из нее уже давно вышла, но этот нарост, эта шишка, высохшая псевдошишка, назовем ее так, да, не настоящая шишка, она осталась. Вот так елово-листочный хермис выглядит на лиственнице. Вот такой вот белый пушистый налет, как маленькие снежинки. Если его раздавить, там будет темненькая тля. Пушок в данном случае для хермиса служит защитой от хищников, которые могли бы его съесть. В этом опушении он находится в безопасности. Но если обработать любым препаратом от вредителей, подойдет и биогенный фитоверм и фуфанон и очень хорошо подойдут для лиственницы препараты на основе имид конфидор танрек зубр или на основе тиамитоксама актара актара прекрасно здесь сработает впитается все эти препараты системно они впитываются в растения делают его на две недели ядовитым и хермес просто пропадет но и от контактных препаратов он тоже погибает Поэтому можно обработать лиственницу как контактными, так и системными препаратами Лучше все-таки это делать в районе тоже середины, конце мая То есть, если у вас есть и ель, и лиственница, понимаете, что на ней живет один и тот же вредитель Елово-лиственничный хернес И от него нужно обработать И если вы все сделали грамотно и вовремя, а я напомню на всякий случай Лучше один раз вовремя, чем два раза правильно да? Если вы в середине мая, в конце мая прошлись по лиственнице и по еле, то у вас хермиса не будет. Но даже если вы опоздали, вы можете пройтись и в июне, и в июле, и в августе. Но тогда просто у вас какое-то время ваша лиственница будет в таком непрезентабельном состоянии вся покрытая белым налетом этого хермиса. Но ничего страшного не произойдет. В целом, если сделать вовремя то лиственницы и ель будут чистые. И на еле, и на лиственнице. Я использую, например, фитоверм 5 мл на литр. Собственно, вот и все. С вами был Петров Александр и канал ⁇ Сады Вселенной ⁇ Всего доброго!